У нас есть дата выхода игры, СМИ и многое другое. Вот увидите. Но помните, это видео устареет, как только что-то будет изменено, если это случится. FF номер 9, Папет Карвер будет доступна 6 июля. FF номер 10, Френдли Фейс будет доступна 7 сентября. FF номер 11, будет доступна 2 ноября, вместе с окончательной редакцией файлов Фредди, которые, вероятно, включают гайды с Bridge. Полный финальный сборник ужасов Фазбера будет доступен. 1 декабря, финальная посеребряная трилогия, четвертая версия графического романа, которая будет доступна 28 декабря, но в Security Bridge будет доступна в конце этого года, вероятно, выпуск будет в другой поздней части, и вы уже можете догадаться, какой будет игра. Привет всем! Я новостный кадет. Идите и узнайте здесь свои новости. У меня есть новости за все дни, не за каждый день. Для тех, кто уже знает последнюю информацию, это видео может рассматриваться как краткое изложение майских обновлений. Во-первых, есть хорошее и плохое о Security Bridge. Хорошие новости 19 мая подтвердилось, что Security Bridge будет на летнем игровом фестивале. Плохая новость заключается в том, что ведущий летнего игрового фестиваля Джефф или в интервью подтвердил, что появление Security Breach в трейлере летнего игрового фестиваля не означает, что она будет показана на мероприятии. Он сказал, что это не значит, что она присутствует там или нет. Это реально должен был быть просто классный крутой футаж. Понимаете, игры, которые, возможно, выйдут в этом году, и в ближайшие недели мы подробнее расскажем, какие издатели и игры будут на стартовом лайфшоу 10 июня, я предлагаю вам максимально снизить свои ожидания так, чтобы вы не были разочарованы. В если Игра не должна была быть на фестивале, разработчики Хелл Пвантетт сказали бы что-нибудь, насчет включенного футажа, что также означает, что все же есть шанс. Следующее. Книжные новости. 15 мая, аудиопрелью для FF номер 9 Попет Карвер был выпущен, затем почти неделю спустя было обнародовано название для FF номер 11, также известно как Последняя книга. Она называется Prankster. Я думаю нам нужен бытмен в этой книге. Как сказано, есть полный сборник, содержащий сие 11 книг, и 12-я книга, содержащая некоторые истории, которые по какой-то причине не попали в предыдущие 11, и похоже, что еще нет такой страницы магазина для него, но доказательство существования есть для тех, у кого уже есть 11 книг и хочет заполучить удаленную книгу рассказов. Мой создатель сказал, что возможность в конце концов у них появится. И, наконец, новости консольных портов. 6 мая Кликтима опубликовала пост, рассказывающий подробнее о том, что будет включено в первый патч для Ultimate Custom Night, в том числе связанное с машиной времени. Не будьте так серьезны к этому, и Security Breach также будет доступна на других консолях после того, как Steel Wolves Studios выпустит игру на основных платформах PlayStation 5, 4 и ПК в течение трех месяцев. Вот и все майские новости, и спасибо за просмотр.